Привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Часто в комментариях у меня на канале звучит вопрос почему антифриз попадает в двигатель в масло. Если вы подписчик моего канала и следите мои видео я несколько раз дотрагивался к этому вопросу и знаете что самое главное и распространение. Страненная причина попадания антифриза в отсеке масла это пропитая прокладка КБЦ. Чтобы глубже разобраться в этом вопросе и найти еще причины этого неполадка, я поискал информацию в интернете и вот что я обнаружил. Если что я не таискал и тут не присутствует в этом списке, пишите пожалуйста в комментариях что еще может причиной попадания антифриза в масле двигателя. Итак, причины. Первое, Прокладка КБЦ прогорела. Если перегрелся двигатель, неправильно затянуты фиксирующие болты или, или просто устарела сама прокладка, это может привести к протечке охлаждающей жидкости в двигатель. Второе. Нарушение геометрии КБЦ или деформация головки. Прокладка внутрь может быть неправильно установлена. Третье. Теплообменник вышел из строя. Если разбалтывается его крепление, а прокладки стареют, это может стать причиной нарушения герметичности охолодителя. Керметичность также может нарушиться самому внутри теплообменника. Часто в таком случае происходит наоборот. Масло переносит в систему охлаждения и в расширительном бачке или в радиаторе образуется эмальсиообразная смесь. Четвертый, Плохой антифриз. При заливе некачественной охлаждающей жидкости она может замерзать. Это морозы может приводить к повреждению головки блока, коррозии гильз цилиндра и нарушению герметичности системы охлаждения. Пятое. Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулируется тасоль. Это проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля. Чем опасна вода или охлаждающая жидкость в масле? Если в смазку попадает вода и охлаждающая жидкость, то неизменно повышается плотность, при этом текучесть снижается, в результате чего двигатель плохо смазывается, появляется повышенный износ внутренних деталей. Появившаяся эмульсия может попадать в труднодоступные полости. Це оно в скором времени закоксуется, что приводит к залеганию поршней в кольцах. При наличии воды масле отмечается проблемы работы поршневой крупы. Когда охлаждающая жидкость будет уходить в масло, соответственно, появляются определенные сложности с охлаждением двигателя. Как правило, подобное приводит еще к большому усугублению проблемы. Признаки тосола или антифриза в масле. Определить наличие масла, тосола или антифриза не состоит какой-либо сложности. Так, например, автовладелец может заметить существенное уменьшение уровня антифриза, плод до серьезного перегрева двигателя. Масло при наличии в нем тасола или антифриза начинает сильно пениться. На шупе может появиться характерный белый налет, а если открутить крышку заливной карловины, то можно заметить обильную белую пену. При попадании антифриза в масле двигатель часто троит, Из выхлопной трубы выходит пелитин и так далее. Самое главное, как вы заметили, чтобы защититься от попадания антифриза в масле, это следить на исправную работу в системе охлаждения и в первую очередь не допустить перекрыв твичка. По времени прокладка КБЦ стареет и более чувствительным становится на высокой температуре. Ну и в конце видео, если эта информация была для кого-то полезным, просьба подписаться на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо всем за внимание.